или подождем еще добро получили добрый день уважаемые участники вебинара я худяков сергей руководитель частного учреждения институт развития местного самоуправления наша организация создана в 2003 году в следующем году как раз будет 15-летний юбилей, хорошая дата. Работаем по совершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления, по повышению потенциала неправительственных организаций в бытовой сфере деятельности, в различных видах тренинга. И, в общем-то, стараемся вводить оценку, оценку проектов и программ государственных госорганов, и, в общем-то, другими интересными делами, которые нам подкидывает жизнь. Сегодняшние три вебинара будут посвящены у нас местному самоуправлению в Республике Казахстан и методам участия как граждан, так и некоммерческих организаций в этом серьезном процессе. Благодарю организаторов за то, что предоставили мне такую возможность поговорить с аудиторией наших коллег в разных регионах страны, и давайте приступим к презентации. Итак, о чем мы будем говорить на сегодняшнем вебинаре? Мы поговорим о понятии местного самоуправления и постараемся разобраться, что такое модели, чем они отличаются друг от друга, для того, чтобы иметь общее представление и понимать, когда в разговорах будет затронута эта тема, о чем все-таки Идет речь. Мы поговорим о тех существенных особенностях, которые отделяют местное самоуправление от государственного управления. И они как раз перечислены в таком документе, который называется Европейская хартия местного самоуправления. И в заключении нашего семинара мы поговорим о том, чем же все-таки отличается государственное управление и местное самоуправление друг от друга. Итак, все идет с политического решения. Наш президент сказал и, в общем-то, заложил в стратегию такой посыл о том, чтобы общество и граждане должны непосредственно быть вовлечены в процесс принятия государственных решений и в их реализацию. Вот Обращаю ваше внимание, что здесь вот два момента и в обсуждении и планирования, а также и в реализацию. И второй посыл, который как раз послужил основой дальнейшего совершенствования законодательства Казахстана в сфере местного самоуправления. Через органы местного самоуправления нужно предоставить населению реальную возможность самостоятельно и ответственно решать вопросы местного значения. Здесь я обращаю внимание на три ключевых слова. Реальная возможность, то есть это не спектакль, не фикция, когда Аким принимает решение единолично, а все это дело оформляется как будто бы результат коллективного протокольно-оформленного решения. А также вот вопросы самостоятельно и ответственно. Очень большие сомнения всегда вызывает на тренингах понятие «ответственно». Потому что наши граждане, к сожалению, привыкли просить или требовать у государства, но зачастую не понимают все ограничения, которые налагаются на тот или иной уровень государственной власти по принятию решений. И вот для того, чтобы нам уметь давать советы по ответственным решениям на местном уровне, нам все-таки нужно разбираться в законодательстве страны, возможностях представительных органов районного уровня, областного уровня и в тех полномочиях, которые в настоящее время переданы собранию местного сообщества на уровне города-районного значения, района в городе и сельского округа. Это четвертый уровень, это один и тот же уровень управления в нашей стране. Ну, теперь вернемся к моделям. Те, кто следил за процессом обсуждения развития самоуправления в Казахстане, наверное, часто встречались с этим термином, и в общем-то много копий было сломано, а по какому пути идти, какую модель местного самоуправления внедрять в нашей стране, и в общем-то эти дебаты продолжались даже больше 10 лет. Тут нужно понимать все-таки, по какому принципу эти модели классифицируются, чем они отличаются друг от друга. И вот здесь ну, просто нужно запомнить, что они отличаются по уровню взаимодействия государственной власти и местного самоуправления. Вот этот как бы, критерий заложен э, в разделение всех возможных вариантов местного самоуправления, которые существуют в мире, на те модели, о которых мы поговорим сейчас с вами. Тут Можно еще сказать так, что в общем -то, сам процесс местного самоуправления развивался... В каждой стране ну, своеобразно, исторически как-то обоснованно и, в общем-то, всегда были проблемы. Больше или меньше централизация приведет к успеху развития страны. Отдавать ли полномочия вот этим самоуправляемым городам или назначать туда своих губернаторов, которые будут прямой королевской властью, решать все вопросы и как бы проводить политику единую на территории всей страны. В общем-то, в разные исторические периоды значит, происходила борьба между зарождающейся буржуазией, которая хотела самостоятельно решать вопросы местного значения, и там, аристократия, которая была ближе к центральной власти. Ну и, в принципе, вот сформировалось то, что сформировалось сейчас, в настоящее время. Итак, вот первая модель, которую выделяют. Наши исследователи, профессора по местному самоуправлению, это классическая англосаксонская модель местного самоуправления. Значит, о каждой модели можно делать отдельные семинары, говорить очень много, но в принципе нам это не надо. Мы не исследователи особенностей местного самоуправления зарубежных стран. Нам всего лишь нужно знать это на уровне понимания. Итак, чем же отличается данный вид модели местного самоуправления? Тем, что она автономна от центральной власти. То есть местные как бы, муниципалитеты, графства, они не имеют на своей территории представителей центрального правительства. То есть центральное правительство сидит в столице, принимает законы на всю страну, а органы местного самоуправления в рамках этих законов, чтобы не нарушать их, могут проводить местную политику, в общем-то, с учетом мнения местного представительного органа, местного исполнительного органа, независимо от того, как они называются в данной стране. То есть на местах нет представителя центрального правительства. И вот в нижней строчке вы видите те страны, которые, в общем-то, идут по этой модели развития. Великобритания, США, Канада, Индия, Австралия. В принципе, это все страны, которые когда-то были в сфере влияния Великобритании. И традиционно они переняли модель метрополии уже на своих территориях. Вторая модель. Континентальная или французская модель местного самоуправления. Чем же она характерна и чем она отличается? Она отличается тем, что в территориальной единице, ну, то есть будем говорить нашими терминами, Допустим, на уровне области есть как и органы местного самоуправления, также есть и органы центральной власти, центрального государственного управления, у которых среди их функций есть одна важная, имеющая отношение к нашему вопросу. Они имеют право контролировать местное самоуправление вот, на вверенной им территории. И представитель вот этот вот контролер. Франция Франции он называется префектом, там, в других странах по-разному. У него главная функция – это контролировать исполнение государственных законов на той территории, на которой он назначен ну, быть как бы, главным представителем правительства данной страны. И какие страны идут по пути развития данной модели местного самоуправления. Мы видим это Франция, Италия. Польша, Болгария и Турция. Смешанная модель местного самоуправления. Чем же отличается она? Отличается она в следующем. Что на более высоких уровнях власти, вот, например, на уровне области, если принять нашу терминологию опять же, есть и государственная власть, есть и органы местного самоуправления. А когда мы спускаемся на более низкие уровни, административно-территориального устройства, например, на уровень города или еще ниже, на уровень Сельского округа, там уменьшается влияние центрального правительства и увеличивается влияние местного самоуправления. И на нижних уровнях, допустим, на уровне села, Сельского округа, может вообще не быть представителя государственной власти. А есть только органы местного самоуправления, которым в соответствии с местными законами. Делегированы часть государственных функций, чтобы не держать там представителя государственной власти. Государственная власть специальным законом определенные свои полномочия вместе с финансированием передает органам местного самоуправления и, в общем-то, следит только за тем, как исполняются государственные функции ну, на этом местном уровне, то есть то, что передано. А по функции местного самоуправления, как раз все решения принимаются ну, по тем процедурам, которые зафиксированы в законе, в уставе местного самоуправления. Как правило, это представительный орган, который от имени населения обсуждает вопросы местного значения, принимает решения по этим вопросам и передает их на исполнение. Той части, той ветви исполнительной власти, опять, со своими как бы, названиями, это все бывает по-разному. В общем, суть смешанной модели местного самоуправления в том, что на более высоких уровнях там есть как представители центральной власти государственного управления, так и местного самоуправления. А чем ниже мы спускаемся, тем меньше влияние государственной власти и тем более влияние органов местного самоуправления. И еще одна модель, которая в принципе 74 года существовала в мире, это советская модель местного самоуправления. Люди старшего поколения жили при ней, в принципе, на своем опыте испытали, как это все происходит, как это происходило. И чем она характерна, чем она отличается? Во-первых, она отличается от всех остальных очень жесткой и иерархической подчиненностью, как исполнительных органов. Начиная с министерства, там область, город, село. Есть вертикаль исполнительной власти, прямо подчиненные друг другу. Точно так же есть представительная власть. Это, допустим, парламент, там, ниже, ниже, ниже, до какого-нибудь сельсовета. Они, в принципе, тоже иерархически подчинены друг другу. И представительные органы подчиняются партийным решениям и доминируют над исполнительными органами. Это вот как раз такая особенность нашей бывшей системы, что все принималось, все решения принимались партией через выборные представительные органы на любом уровне. А исполнительная власть всегда была подчиненной по отношению к партийной к представительной власти. Ну и можем посмотреть в Китае, в Кубе, в Северной Корее, в Беларуси немножко осталось, и в Узбекистане остались остатки бывшей советской системы местного самоуправления. Вернемся к нашей. После того, как, ну, начиная с 1995 с -го года, с момента внесения в Конституцию права создания местного самоуправления в Республике Казахстан, начались дебаты о том, какая она должна быть модель местного самоуправления в нашей стране. Продолжались эти дебаты очень долго, до 2013 года, когда точку поставил президент, утвердив концепцию развития местного самоуправления в Республике Казахстан. И, в общем-то, в преамбуле там было сказано, что у нас уникальная страна, низкая плотность населения, огромная территория, значительное расстояние между населенными пунктами. И поэтому, в общем-то, мы не можем прямо взять какую-то из действующих моделей. И мы, ориентируясь на опыт Польши, это тоже прозвучало в концепции местного самоуправления, такими пробанными шагами будем двигаться в направлении местного самоуправления и оценивать каждый наш шаг и корректировать каждый наш последующий шаг. То есть Казахстан продекларировал, что развивает местное самоуправление, не опираясь ни на какую из действующих моделей как бы, в классической такой классификации. Теперь давайте посмотрим, а что же говорит об этом, о местном самоуправлении, наш мировой опыт. И законодательными основами в нашей стране и государственного, и местного самоуправления является ну, самый главный документ Конституции нашей страны, стратегия 2050, в которой как раз ä, правительство и президент продекларировали, что мы в Казахстане строим местное самоуправление, соответствующее лучшим мировым стандартам, ни больше, ни меньше. Основной наш закон, в котором прописаны все процедуры, это закон о местном государственном управлении и самоуправлении, он у нас объединенный. Это тоже особенность Казахстана, потому что практически во всех странах это разные законы. Есть закон о государственном управлении, есть закон о местном самоуправлении. Вот у нас, опять же, особый путь. У нас закон совмещенный ну, по очень разным основаниям и очень разным аргументам. Концепция развития местного самоуправления, которая принята в конце года И вот первый документ, который был выпущен, наверное, на основании концепции, это правила проведения сельских выборов, сельских акимов, которые состоялись первый раз в 2013 году и второй раз в конце лета текущего 2017 года. Так что у нас уже сельские акимы ну, как бы, один период своей деятельности отработали. Выборы прошли, в принципе, без эксцессов практически. Очень много сменилось. Достоверной статистики я не видел, но по тем выступлениям на конференциях, на которых представители Министерства национальной экономики докладывали об этапах развития местного самоуправления в нашей стране, больше 40% сельских акимов ушли. И на их место пришли новые люди, которые не имеют опыта работы. Ну и вот очень важный документ, который, наверное, объединяет принципы местного самоуправления во всем мире, это Европейская хартия местного самоуправления, которая была принята на заседании Совета Европы давно, в 1985 году. И как раз э, группа ученых, проанализировала все вот эти особенности, всех моделей, потому что все страны разные. И, в общем-то, никакая из стран не хотела менять свою систему государственного устройства, систему местного самоуправления на чужую модель, даже с учетом того, что там были какие-то преимущества, которые были признаны в этой стране. То есть исторический опыт, как то вот... Привычка, что ли, вот таким образом действовать, таким образом решать, она привела к тому, что, в общем-то, было признано нецелесообразным внедрять какую-то единую мировую модель местного самоуправления. Стоит как бы остановиться и развивать как бы, национальные модели местного самоуправления, но при этом для того, чтобы вот эта система государственного устройства в той или иной страны могла называться местным самоуправлением, она должна соответствовать определенному набору критериев. И вот этот набор критериев как раз и установила европейская хартия местного самоуправления. Ну, я уже сказал, что она принята в Страсбурге. И суть этой хартии – это международный многосторонний договор, который открыт к присоединению ну, начиная вот с момента принятия в 1985 году. И каждая из стран может присоединиться к этому договору, но при этом она должна взять на себя обязательство, что в определенный период времени приведет свое национальное законодательство в соответствии с принципами европейской хартии. И тогда она будет принята в команду стран, которые... Ну, государственное устройство которых соответствует европейской хартии, и значит в этой стране есть и действует реальное местное самоуправление. Суть этого договора, сейчас мы посмотрим дальше, он состоит из 18 статей, которые как бы разделены по сферам деятельности, по сферам управления. И у него два оригинальных языка, английский и французский. Почему я обращаю внимание на языки? Потому что как бы, некоторые термины не переводятся на русский язык, ну, как бы они пошли с условным переводом. Это вот так называемый термин «публичные финансы». У нас он переводится как «государственный», ну, а как бы в тех языках есть вот такой нюанс, то, что «публичные финансы» — это все-таки общественные финансы, которыми распоряжаются государственные органы с учетом мнения представительных органов. Вот. И смотрите теперь на текст Хартии. Это будет краткий обзор, опять же, на понимание. В Хартии 30 пунктов. И смотрите, 14 из этих пунктов они вы, будут выделены в этой презентации красным. То есть они приоритетны. И вот для того, чтобы система управления в стране признавалась местным самоуправлением, должны выполняться 20 пунктов хартии. Причем 10 из них должны быть выбраны из вот этих 14, из приоритетных. То есть хартия признает что в каждой стране есть свои национальные особенности. И нет необходимости все приводить к единому знаменателю. Но есть вот этих вот 30 важных пунктов, которые характеризуют местное самоуправление. И страна должна взять на себя обязательство в своем национальном законодательстве вот этих вот 20 пунктов применить. И тогда она будет соответствовать Европейской Харте. Ну, Надеюсь, что сказал понятно. Теперь смотрим как раз вот эти вот 30 пунктов ну, по очереди. Видите, они написаны красным, значит они находятся вот в тех 14 пунктах, которые являются приоритетными. И вот первый пункт. Принцип местного самоуправления должен быть признан в законодательстве и по возможности в Конституции. Ну, у нас выполняется в данном случае. Это право осуществляется советами, избранными путем прямого, тайного и всеобщего голосования. То есть нужен представительный орган, который избирается прямым как бы, способом. И он как раз является органом местного самоуправления. Здесь у нас есть пока проблемы в нашем законодательстве. И поговорим на втором вебинаре, когда уже будем более подробно рассматривать наше казахстанское законодательство о местном самоуправлении и возможностях участия как граждан, так и общественных организаций в этом процессе. Это вот как бы определение местного самоуправления дается в третьей статье. Оно тоже выделено красным. И вот можете посмотреть, как оно дается в Хартии, потому что там немножко дальше, по нашей презентации, будет то определение, которое в нашем законе о местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан. Так вот, в Хартии написано, что местное самоуправление – это право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных, вот тут тоже неправильный перевод, в оригинале публичных дел, и управлять ею, действуя в рамках закона под свою ответственность и в интересах местного населения. То есть, смотрите, ключевые слова – Право и реальная способность. Значительную часть, так скажем, около государственных дел регламентировать, то есть влиять на ее формирование и управлять, действуя в рамках принятого в стране закона, под свою ответственность и, в общем-то, что очень важно в интересах населения. Идем дальше. Опять видим все красным. Полномочия органов, местного самоуправления устанавливается законом. То есть обязательность закона должна быть, которая устанавливает полномочия. Должно быть право на инициативу по любому вопросу, который не исключен из компетенции местного самоуправления и не отнесен к компетенции другого органа власти. Вот здесь я остановлюсь немножко для того, чтобы пояснить. Вот смотрите, наша жизнь многообразна. И, наверное, невозможно через запятую перечислить все проблемы, все вопросы, которые могут возникнуть в этой жизни. В нашем законодательстве, в действующем казахстанском, разрешено только то, что прямо предписано законом. То есть у нас не действует вот этот принцип, который во многих странах все-таки работает, что разрешено все, что прямо не запрещено законом. У нас разрешено то, что прямо разрешено законом. И вот здесь как раз есть попытка преодолеть вот конфликты по этому вопросу. Что если вот та ситуация, которая у нас случилась, ее разрешение не отнесено к компетенции какого-то конкретного другого госоргана, то это наш вопрос. Вот опять же здесь больше получается, что если это не запрещено, то это, мы, этот вопрос мы можем решать на местном уровне. И вот мы э, в комиссии, в рабочей группе постоянно обсуждаем этот вопрос. Я настаиваю, чтобы он был открытый, чтобы местное самоуправление было компетентно решать все вопросы, которые не относятся к допустим, компетенции госорганов, районного, областного уровня. И чтобы прокуратура, когда придет проверять Правильно или неправильно и истрачены деньги, значит, законно или незаконно было принято это решение, в общем-то, не придиралось ни к Акиму сельского округа, ни к собранию местного сообщества, потому что не нашло этот вот вопрос в перечислении через запятую, что он отнесен к компетенции Акима сельского округа. Полномочия органов местного самоуправления должны быть полными и могут быть ограничены только в пределах установленных законов. Опять же, если это пояснить, то, допустим, вышестоящий госорган не может запретить органу местного самоуправления что-то по своей воле. Этот запрет может быть только в законе. И, допустим, госорган может сослаться на закон, что вы, допустим, нарушили свою компетенцию, нарушив закон страны вот в таком-то пункте. А не так, что это мое мнение, вот мне не нравится, что вы этот вопрос вот так вот решили, и поэтому я приказываю вам его отменить. Делегированные полномочия органам местного самоуправления могут приспосабливать к местным условиям. Ну, то есть мы помним, да, что в некоторых странах органы, Государственные функции на определенных низких уровнях осуществляют органы местного самоуправления. Вот в нашей Конституции также есть такая возможность. Можно делегировать не государственным органам выполнение государственных функций. Но в законе пока это не отражено. То есть пока что эта норма Конституции декларируется, но не применяется. При планировании решений, касающихся органов местного самоуправления, необходимы заблаговременные консультации с ними. Ну, в общем-то, о чем здесь речь? Всегда государственные органы могут изменить законы или подзаконные акты, которые в той или иной степени касаются прав и обязанностей органов местного самоуправления. Значит, запретить это нельзя. И даже карте местного самоуправления такой легкий пассаж как бы проконсультироваться, то есть поставить в известность, что вот собирается быть принятым то или иное изменение законодательства по тем или иным причинам и поводам и выслушать мнение органов местного самоуправления, ну а там уж видно будет прислушиваться или не прислушаются, но ну, по крайней мере информировали и проконсультировались. При территориальных изменениях необходимо консультироваться с органами местного самоуправления. Видите, тоже выделено красную, потому что вопрос изменения административно-территориального деления он очень социально острый, вот, и, к сожалению, с учетом того, что сельское население постепенно переселяется в районные центры, в города, у нас уменьшается население сельских округов нам предстоит пережить еще один такой сложный этап оптимизации административно-территориального отделения Казахстана. И уже в как бы, достаточно близкой перспективе, где-то в районе 2020 года, этот вопрос будет обсуждаться. Возможность определять свои внутренние административные структуры. То есть это разговор идет о том, что вот аппарат, Название должностей, значит, распределение обязанностей на уровне местного самоуправления между этими должностями должно быть в компетенции самих органов местного самоуправления. То есть им не должны навязывать единую, единообразную структуру на всю страну. Им дают просто определенное финансирование, и уже с учетом местных условий представительные органы местного самоуправления могут повлиять на формирование вот этой структуры и количество тех или иных должностных лиц. Возможность подготовки и достойной оплаты квалифицированного персонала. Здесь разговор идет о том, что все-таки те люди, которые согласились работать в структурах местного самоуправления, это выборные могут быть люди, люди могут быть привлеченные по контракту, там, где выборные органы не получают зарплаты, а только принимают решения, исполнительные органы, которые нанимаются муниципалитетами, как профессионалы, организуют исполнение решений советов, скажем так, сельсоветов, чтобы понятно было. Так вот, для того, чтобы заманить туда квалифицированных специалистов, законодательство страны должно предусматривать достойную оплату, достойные социальные гарантии и возможность повышения квалификации той же системе, которая действует для органов государственного управления. Статус выборных лиц должен обеспечивать свободное осуществление их полномочий. То есть мы понимаем, что необходимо, чтобы выборное лицо имело возможность вести переговоры как с представителями бизнеса, с представителями профсоюзов, с представителями государственных органов. И она, это, это лицо имело статус представителя населения, а не просто частного лица, и чтобы все как бы, структуры, все физические и юридические лица относились с должным уважением к выборному лицу местного самоуправления. Выборные лица должны получать компенсацию по расходам на осуществление своей деятельности. Ну, в самом легком варианте. Эта компенсация подразумевает, допустим, затраты командировочные по решению, допустим, местного представительного органа, который направляет своего, допустим, члена сельсовета куда-то там для обучения или для участия в конференции. И, в общем-то, в некоторых странах предусматриваются отдельные освобожденные ставки в системе выборных органов, для того, чтобы человек мог посвятить себя все свое время, все свои силы, работая на представительный орган местного самоуправления. Везде это организовано по-разному. Ограничения по основной деятельности выборных лиц могут быть установлены только законом. Это означает то, что, допустим, а кто может быть депутатом, скажем так, опять же, у нас Гормаслихата, слехата, да, может ли быть работник госоргана? Допустим, человек, который работает в органах МВД, или который работает в Акимате, или который является крупным бизнесменом, или который является представителем церкви, или руководителем профсоюза. Вот такие вот ключевые фигуры. Так вот, все эти вопросы, они могут быть урегулированы по-разному в каждой стране, но они обязательно должны быть урегулированы законом, чтобы не было никакого самоуправства и отстранения, от возможности участия в выборах, в претендовании на ту или иную должность по инициативе какого-то там вышестоящего чиновника. Только законом могут быть установлены данные и до ограничений. Контроль за деятельностью местного самоуправления может осуществляться в формах и случаях, предусмотренных законом. Вот ну, Здесь примерно о том же, да, что нельзя контролировать как бы, вот этот достаточно свободные на своем уровне органы местного самоуправления просто по прихоти и по, по какой-то придуманной процедуре и предъявлять какие-то, скажем таки, самопридуманные критерии, правильно или неправильно работает этот орган местного самоуправления. Все эти вопросы контроля должны быть урегулированы законом. И уполномоченные на то государственные органы имеют право приходить и контролировать органы местного самоуправления, но только по тем процедурам и в тех пределах, которые прямо установлены в законе данной страны. Местные самоуправления имеют в рамках национальной экономической политики обладание достаточными финансами. Это очень больная тема. Мы знаем, что сельские округа недофинансируются. В общем-то, это является одной из причин миграции населения в более перспективные и экономически развитые регионы. Но тем не менее, вот это как бы, этот критерий является важным для того, чтобы государственная власть предусмотрела в законах своей страны не просто передать полномочия местного самоуправления и барахтайтесь, как хотите, без денег. Необходимо, чтобы вот эти полномочия они соответствовали финансированию. Это вот прямо указывается в следующей статье. Средства должны соответствовать переданным полномочиям. Часть средств, которым обладает местное самоуправление, должна быть в виде местных налогов. То есть это не подарок правительства, не трансфер, не субвенция, а законно установленная часть, которую местные граждане, местный бизнес, прямо платят в органы местного самоуправления. Ну, мы поговорим о том, каким образом это в данный момент решено у нас позже. Для поддержки слабых, экономически предполагается, местных самоуправлений, необходимы процедуры финансового выравнивания. То есть разговор о том, что если местных налогов не хватает для того, чтобы профинансировать все местные функции, то законы данной страны должны предусматривать процедуру, по которому перераспределяются финансы из более экономически эффективных как бы, территорий на менее, ну, можно сказать так, на депрессивные. Потому что функция финансового выравнивания есть во всех странах мира. Это очень важная функция для обеспечения равномерного развития всей территории страны. Поэтому как бы нужно с пониманием относиться. Это Хорошо, когда вам добавляют эти деньги, это приятно. А вот если у вас их изымают для того, чтобы дать другим, это бывает обидно и необходимо вести разъяснительную работу о том, что как бы, это нужно и почему это нужно. Субсидии, которые предоставляются органам местного самоуправления, в основном носили нецелевой характер о чем здесь говорится, поясняю. Вот если, допустим, тому же самому сельскому округу дали деньги из района на установку трех столбов освещения. Это получается целевая, целевой трансферт. Можно поставить три столба или вернуть деньги. И все. Но можно деньги дать сельскому округу и по-другому. То есть посчитать, что Местные поступления в виде местных налогов не хватают на то, чтобы органы местного самоуправления в этом сельском округе выполняли свои функции, и поэтому им просто дается добавочные деньги. Ну, допустим, там 10 миллионов субсидий общего характера, которые не привязаны к какому-то конкретному проекту с э, определенным финансированием, и эти деньги нельзя перераспределить. И у органов местного самоуправления появляется тогда возможность с учетом местных интересов вот эти вот нецелевые трансферты распределить так, как они считают правильным, нужным и в интересах местного самоуправления. То есть если вот этого не будет, то тогда получается и распределять нечего. Да? Своих денег не хватает, а верхние деньги поступают только с целевым назначением. И как бы, а что мы можем обсуждать? Только местные проблемы и с протянутой рукой обращаться к вышестоящему органу, чтобы дали тот или иной целевой трансфер. Ну, не очень красиво. Органы местного самоуправления должны иметь доступ к национальному рынку судного капитала. О чем речь? Органы местного самоуправления, они как хозяйствующий субъект, должны иметь возможность взять государственный заем. То есть вот сейчас областные акиматы и городские акиматы имеют право взять государственный заем. Ну, там тоже бизнес-план нужно написать, на что берется, каким образом погашаться будет, чтобы это все было видно. Министерство финансов, которое санкционирует те или иные займы государственные, что, во-первых, это на дело, в рамках государственной политики берутся деньги, а во-вторых, видно, откуда данный уровень управления собирается их погашать. Почему это важно? Потому что эти деньги сейчас даются под 0,2% годовых. А в коммерческом банке, извините, там где-то в районе 13-14. Поэтому нужно, чтобы вот по этому как бы, показателю органы местного самоуправления были наравне с органами государственного управления. Органы местного самоуправления имеют право сотрудничать в пределах установленных законом и объединяться с другими местными самоуправлениями. Вот тут у нас как бы конфликт сейчас идет по нашему законодательству. А в общем-то эта вещь важная. Вот если, допустим, рядом стоят два сельских округа, и им невыгодно, предположим, каждому делать свою свалку или какой-нибудь источник водоснабжения. Пока что по нашему закону это нельзя сделать. У нас по горизонтали не могут объединяться государственные органы. Только как бы у нас идет по вертикали. В нашем случае, тогда вот эта свалка или этот источник, он должен быть на вышестоящем уровне, на районном балансе, который объединяет вот этих два сельских округа. Чтобы он мог работать на них. И для того, чтобы дать возможность как-то вот объединяться нижним единицам местного самоуправления для решения общих задач, вот, европейская картина настоятельно, мы видим красным, рекомендует нам, чтобы данный как бы, критерий поддерживался законами страны. Органы местного самоуправления должны иметь право на судебную защиту для обеспечения полного осуществления своих полномочий. Но опять же, если прокомментировать, то, допустим, если мы, как сельский округ, приняли решение по процедуре, то есть не нарушили процедуру, то отменить наше решение не может вышестоящий государственный орган. Только через решение суда. Вот так. То есть здесь, чтобы тоже не было как бы личного влияния. То есть, чтобы этот процесс э, отмены решений местного самоуправления тоже регулировался исключительно законом, а не волей каких-то должностных вышестоящих лиц. Все. Вот мы с вами рассмотрели 30 как раз критериев Хартии местного самоуправления. Часть из них уже применено в нашем законодательстве. И, в общем-то, я считаю, что Казахстан готов присоединиться к Хартии местного самоуправления, принять план совершенствования законодательства, немножечко изменить то, что нам не хватает, ну и войти в группу тех стран, которые вот, гордятся тем, что у них местное самоуправление соответствует критериям европейской хартии. Ну пока что как бы, наши государственные органы не очень охотно откликаются на наши предложения со стороны общественных организаций, но мы будем их поднимать постоянно на всех площадках. И я надеюсь придет то время, когда вот, наша страна присоединится и к этому международному договору. Теперь давайте посмотрим, что написано в нашем действующем законодательстве. Вот это уже как бы цитаты из нашего действующего казахстанского закона. Местное государственное управление – это деятельность, осуществляемая местными представительными, то есть маслихатами и исполнительными органами в целях проведения государственной политики на соответствующей территории и ее развития в пределах компетенции, определенных настоящим законом а также иными актами. Ну, в общем, суть в чем? Государственное управление – это исполнение государственных решений на соответствующей территории. Всеми государственными чиновниками. Они сами решения не принимают, а в меру своей компетенции исполняют те решения, которые приняли президент и правительство на верхнем уровне. И получается, для исполнения этого решения у министерства ну, свои компетенции, что должно сделать министерство для исполнения этого решения, что должно сделать каким области, каким города, и каждый на своем уровне выполняет это государственное решение. Именно поэтому вот, это называется государственным управлением, а наши органы называются местными исполнительными органами. Местное самоуправление это деятельность, осуществляемая, вот смотрите, населением непосредственно а также через Маслихаты и другие органы местного самоуправления, направленные на самостоятельное решение вопросов местного значения под свою ответственность и в порядке, определяемым настоящим законом и иными нормативными правовыми актами. Ну, то есть немножко отличается от той формулировки, которая есть в Европейской хартии. Вы можете потом сравнить ее по презентации, поискать эти отличия. Но ну, на что обращаю я ваше внимание. Вот такие вот интересные вещи. То есть населением непосредственно, то есть участием на сходах и собраниях. Я пришел, я имею право говорить, я имею право предлагать, я имею право голосовать. Через маслихаты. Каким образом я могу участвовать? То есть я могу выдвинуть свою кандидатуру, я могу кого-то поддержать, и я могу своему депутату, которого мы избрали, что-то наказать или поручить. А потом потребовать, чтобы он это дело исполнил. И вот есть такой интересный момент, другие органы местного самоуправления, которые по тексту нашего закона несколько раз применяются, но тем не менее в понятиях и определениях не определены. То есть в нашем законе нет понятия органы местного самоуправления. Вот. Обратите внимание на этот момент, и мы его тоже пытаемся уже в течение нескольких изменений нашего закона как-то исправить этот пробел но, тем не менее, пока что не получается. И, скорее всего, они у нас будут вводиться, термин «органы местного самоуправления» совместно с представительным органом, который будет действовать на уровне сельского округа. И этот вопрос также начнет обсуждаться к 2020 году. <coughs> Вопросы местного значения. Вот мы помним, что органы местного самоуправления – компетентны и имеют полномочия решать вопросы местного значения. Вот теперь давайте вместе с вами посмотрим, а каким образом в законе определены вопросы местного значения. В общем-то, с моей точки зрения, достаточно расплывчато. Это вопросы деятельности области, района, города, района в городе, сельского округа, поселка ну, в общем-то, регулирование которых в соответствии с настоящим законом связано с обеспечением прав и законных интересов большинства жителей, соответствующие административно-территориальной единицы. То есть, очень такая расплывчатая расплывчатая формулировка, которая всегда будет вводить наших акимов сельских округов в боязнь, решить не свой вопрос и стратить деньги как бы на ту, на ту проблему, которая не относится к вопросам местного значения, и в результате попасть там под выговор, под проверку, или еще там хуже, под судебное преследование. Вот теперь давайте поговорим как бы, по понятиям. Да? Государственное управление, деятельность органов власти и их должностных лиц на всех уровнях, по практическому воплощению принятого политического курса. То есть вот у нас наш президент в ежегодном заявлении и в программных документах как бы, определяет политический курс. А наши государственные органы, министерства всех там направлений, они берут свою часть и начинают ее реализовывать. Где-то нужно закон менять, где-то нужно финансирование увеличивать или уменьшать. Законные акты принимать, значит, ну, по-разному. Каждый на своем уровне начинает реализацию того политического курса, который принят на центральном уровне. И вот отличие государственного управления от местного самоуправления в том, что оно распространяется на все общество. Идем дальше. Предмет регулирования именно государственного управления. Вот теперь смотрите. Отнош... Отношения между госорганами и обществом. Ну, как можно прокомментировать? Это как раз вот все те законы, которые касаются ну, социального обеспечения, там, прав, там, интересов, обучения, медицинского, как бы, что там еще, культуры и спорта. Это как раз с одной стороны государство, которое. Все конституционные права, которые гарантированы в нашей стране, предлагает нашим людям. А наши люди получают эти блага, допустим, пенсии, ну, зарплаты государственных служащих, государственные услуги, ну, много чего, возможности лечиться, учиться. Вот. И как раз вот эти вопросы регулирует именно государство. Местное самоуправление эти вопросы не регулирует отношения внутри государственных органов по распределению сфер влияния. Это вот именно государство влияет, э, принимает решение. Допустим, у нас министерство, допустим, туризма объединить со спортом, да? Это государственное решение. Почему так принято, я не знаю, но тем не менее, вот таким образом были распределены, как есть у нас сейчас функции на центральном государственном уровне. И вот каждое министерство оно имеет полномочия влиять на ту сферу деятельности, которая курирует. Именно это министерство будет разрабатывать законы, разрабатывать планы развития и будет контролировать местных акимов любого уровня, как они исполняют государственные решения, как они реализуют государственную политику на своем уровне. Функции государственного управления. Ну так, для, для общего вашего развития. Политическая, важнейшая функция. Тут только основные функции перечислены, я не стал вам морочить голову. Политическая, это обеспечение целостности и сохранности общества. Чтобы тут мы, как бы, не пересорились внутри. Нужно, чтобы и законы соответствовали, и государственные органы правильно смотрели за их соблюдением. Социальная функция обеспечения на территории государства прав граждан, те, которые гарантированы Конституцией и нашими законами. Экономическая. Создание предпосылок для экономического развития общества, ну, в том числе и бизнеса, наверное, и нас, неправительственных организаций, и государственной экономики. Международная функция поддержания суверенитета страны по отношению к другим государствам. Вот теперь это как бы самое общее как бы определение по функциям, чтобы у вас сложилось понимание, в чем же все-таки различие. И те управляют, и эти управляют. Ну вот, чем управляют, как управляют, как раз вот я на это и обращаю ваше внимание. Теперь переходим к местному самоуправлению. Местное самоуправление, она если обладает, экономической и законом установленной самостоятельностью, оно может оптимально принимать решения для развития каждой территории, с учетом местных особенностей, с использованием того уникального потенциала, который есть. Где-то, может быть, есть производство, где-то природные богатства, где-то там водоемы, где-то территориальное расположение. И вот это создает как раз уникальность данной территории. И если в стране принято местное самоуправление, то дается право, не нарушая вышестоящие государственные законы, как распределять имеющиеся ресурсы и так использовать свои полномочия, чтобы вот эта территория развивалась, ну, не оглядываясь на другие, как можно быстрее, экономически, эффективнее, чтобы она стала примером для других. Функции местного самоуправления. Мы помним уже функции государственного управления. Так вот здесь. Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью. То есть той собственностью, которая будет передана от государства к местному сообществу. Об этом мы тоже завтра поговорим. Каким образом этот процесс будет происходить. Обеспечение комплексного развития территории. Это как раз своей территории, не общее государство. Поэтому это местная функция. Обеспечение, удовлетворение потребностей населения социально-культурных, коммунально-бутовых и других жизненно важных услугах. Ну, то есть это практически все жизненное обеспечение нашего населения. Начиная там с рождения, кончая там кладбищем, освещение, благоустройство, озеленение, вода, тепло, там, правопорядок, ну, все, что вокруг нас есть, это функции местного значения, потому что они как раз распространяются вот на эту нашу территорию, которая, на которой мы принимаем эти решения. Охрана общественного порядка, защита и представительство прав местного самоуправления, которые ну, в гарантированных конституциях, рамках. Это вот как раз функции местного самоуправления. И вот я вам рекомендую <coughs> скачать на параграфе или на отделете, там в свободном доступе, последнюю версию закона о местном государственном управлении и самоуправлении, и посмотреть функции Акима Сельского округа. Вот как раз там сейчас развивается местное самоуправление снизу. И там прям перечень, огромный перечень функций Акима Сельского округа. А по нашему закону АКИМ наряду с функциями государственного управления выполняет функции органов местного самоуправления. Я не оговорился, именно так записано в нашем законе. И, наверное, следующим шагом в совершенствовании нашего законодательства будет все-таки распределение функций государственных и функций местного самоуправления на каждом уровне. И вот можно потренироваться. Пока что нет критериев, по которым можно отнести ту или иную функцию государственному управлению или местному самоуправлению. Ну просто опираясь на чисто человеческий опыт, можно попытаться эти функции каким-то образом вот на две части развести. И вот для беседы с нашими государственными органами я в свое время проделал такой вот опыт. И все функции так же вот перечислил в табличке и здесь поставил, допустим. С моей точки зрения, это относится к функции государственного управления. Или к функции местного самоуправления. И в результате у нас получилось как бы, распределение всех этих функций на две стороны. И смотрите, что у нас получилось. Это именно э, уровень сельского округа. И там есть функции видите по школе и дошкольному воспитанию, по ветеринарии. По развитию сельского хозяйства, развитию населенного пункта, по каким-то бюджетным вопросам и экономическим планам развития данного сельского округа, по исполнению законодательства страны есть функции, земельные отношения, жилье, дороги, социальная защита, здравоохранение, ну и прочее, прочее. И вот я разделил все эти функции, ну, во-первых, вот по этим вот составляющим, потому что они так не сформированы, и вот на государственное и местное самоуправление. И получилось, что из 80 функций, которые находятся на уровне сельского округа, 30 можно отнести, ну 29, к функциям государственного управления, а большинство все-таки к функциям местного самоуправления. Мы помним, да, что даже по нашей Конституции, те государственные функции, которые нужно осуществлять на территории сельского округа, обязательно должны осуществляться государственными органами, которые являются государственными служащими. Их можно делегировать органам местного самоуправления. Вот. Для того, чтобы не держать в каждом сельском округе, а у нас их 2443 сельских округов на территории Казахстана. Ну и, завершая нашу презентацию, как, как резюме, да? Получается, что по функциям государственного управления у нас Аким сельского округа должен отчитываться как государственный служащий перед своим непосредственным начальником, то есть перед Акимом района. А по функциям местного самоуправления, то есть по вопросам местного значения, наш Аким должен отчитываться перед сходом и собранием местного сообщества. Это уже написано в нашем законе. И нужно наши законы знать и те полномочия, которые у нас уже есть, у нас как у граждан, у нас как у общественных организаций, их использовать. Для того, чтобы больше влиять на принимаемые решения, больше в нужном направлении подталкивать Акима к действиям, это приведет к повышению доверия население, когда население увидит, что Аким сельского округа реагирует на данные обращения, на данное участие. И, в общем-то, сложные вопросы гораздо легче решать вместе, чем конфликтовать по поводу этих сложных вопросов. Ну, вот то, что я вам хотел сказать. Цель нашего сегодняшнего первого вебинара была в том, чтобы, в общем-то, вы получили общее представление о том, что же такое местное самоуправление, как это определяется во всем мире, что такое модели местного самоуправления, потому что очень часто в разговоре встречаются эти фразы. Ну и, в общем-то, поговорили о том, что делается у нас в нашем законе о государственном местном самоуправлении. Давайте, уважаемые коллеги, сейчас подошло время вопросов, я буду смотреть в чате, что вы хотите спросить и постараюсь в меру своих знаний ответить на ваши вопросы. Прошу, задавайте. Тут есть один вопрос от Владислава Михайловича. Как распределяются управленческие роли в местном самоуправлении? Это применительно к стране, какой стране? К Казахстану? Если говорить, о Казахстане, да, если говорить о Казахстане, то у нас ответственность за все принимаемые решения на уровне сельского округа несет Аким сельского округа. Но решение он принимает после консультации с собранием местного сообщества. Это прямо написано в законе. То есть, ну, на данном этапе Аким не может единолично принять решение. Он обязательно должен поставить этот вопрос, выслушать людей, поставить этот вопрос на голосование. Но, тем не менее, ответственность за принимаемое решение несет Аким. То есть он может не согласиться с решением собрания местного сообщества. О том, как преодолевается этот конфликт, мы поговорим на следующем вебинаре. У МСУ нет официального лица. Значит, у нас сейчас в нашем законе есть аким выбранный Аким Сельского округа, который по факту того, что его избрали, хоть и не прямым голосованием депутат районного маслихата считается ну, как бы избранным, а не назначенным. То есть он утверждается в должности после избрания. Поэтому он является наряду с государственным служащим должностным лицом местного самоуправления. Значит, собрание местного сообщества, оно как бы не является в настоящее время депутатами. Вот этот вопрос нам еще предстоит решать. У Акима сельского округа есть аппарат. Это от 4 до 7 человек, которые являются государственными служащими и прямо подчиняются Акиму сельского округа. Он руководит аппаратом. И этот аппарат как раз готовит все собрания, готовит протоколы, обеспечивает оповещения, Значит, регистрирует людей, которые пришли на собрание местного сообщества, готовят проекты планов развития территории, которые впоследствии будут обсуждаться. Ну, то есть, получается, выполняет административные функции. Но все-таки это аппарат по нашему закону государственного управления. Еще вопросы? Коллеги, не стесняйтесь. Тема как бы непростая. Мария Лобачева спрашивает, каким образом можно не опираться ни на одну из моделей. Уважаемые коллеги, жизнь первично, а модель, в которую пытаются загнать эту жизнь, вторична. Поэтому, как бы ничего в этом страшного особенно нет. То, что мы не копируем какую-то модель целиком. Вот, если говорить о той же самой Польше, про которую есть упоминание в концепции развития местного самоуправления, так там выйдешь из одного села на околицу, да, и забор другого села виден. Европа очень плотно заселена. У нас в одном сельском округе могут быть населенные пункты, где-то там 200 человек, соседний пункт, допустим, 500 человек, а до него 15 километров. А в сельском округе может быть 5 сельских населенных пунктов, которые разбросаны по не очень хорошим дорогам. И вот возникает такой действительно серьезный вопрос. А каким образом организовать управление в этом сельском округе? Там все как бы все разное и людей собрать очень сложно. Если говорить, что в каждом селе делать местное самоуправление, так у нас есть села, в которых по 50 человек, и тенденция на минус. Это вот чисто получается наша особенность. Огромная территория, маленькая плотность населения, и вот нужно организовать местное самоуправление таким образом, чтобы голос был услышан, но тем не менее, вот чтобы это не было как бы, надумано что-то. Управление ради управления. Чтобы затраты на это управление не были слишком большими. Вот вопрос такой. Решение принимают мы решения может... Ну мы немножко забегаем вперед, я вам так скажу. Собрание местного сообщества может заблокировать решение Акима. Есть процедура, про которую мы повторим завтра. Ну, чтобы не повторяться, завтра я просто не буду пока говорить сегодня. В общем, Коллеги, вы просто задумайтесь, планы по изменению законодательства. Последние изменения в законодательство по местному самоуправлению были приняты в августе текущего 2018 года. Вот. Ну, как бы по опытам моей работы в рабочей группе Министерства национальной экономики, примерно обсуждение идет полтора года. Пока что еще не приступили к изменениям законодательства на следующий шаг. Я думаю, что к 2020 году, вот следующий шаг будет к 2020 году готовиться. Тут промелькнуло слово «график». Значит, у нас не график, у нас в стране принят план законопроектных работ, который утверждается мажорисом. И они принимают вот эти вот законопроекты по плану, распределяют их там по рабочей группе и, в общем-то, должны выпустить в тот, план, ну, в тот срок, который в плане указан, то есть успеть обсудить его. Так вот, в плане законопроектных работ следующего изменения законодательства по МСУ нет, пока нет. Ну что ж, коллеги, вопросы не поступают. Будем завершать. Кто согласен, поставьте плюсики. О, вопрос был. А, тут еще вопросы в общем есть. Сейчас я посмотрю, давайте. Нет, я не буду вам, тут есть э, по тестам, э, так скажем, какой правильный ответ, дай подсказку. Давайте вы все-таки ответите сами, чтобы я вам пр прямо не подсказывал на этот ответ, на этот вопрос. Ну что, коллеги, завершаем? Да, я вижу, появляются плюсики. Ну что ж, уважаемые коллеги, может быть, вопрос сложный, действительно. И если бы он был простой, у нас бы закон о местном самоуправлении был 15 лет назад еще принят. Поэтому появятся вопросы, вы их записываете. Вы сможете мне их задать завтра и послезавтра. Всех вас благодарю за внимание.